Добрый день! В этом видео ты узнаешь о ленивых, но очень вкусных перекусах, которые можно очень быстро приготовить и в прямом смысле кайфануть. Ну а чтобы не быть голословной, в качестве дегустатора выступит Сашуля. Вот Сашульки! Пробуй, пожалуйста, это лепешечки! На самом деле я все время готовлю эти ленивые лавашные лепехи, когда нет времени или внезапно напал голод. Для первого варианта конвертиков нам нужны яйца, зеленый лук, сметана и, собственно, лаваш. Чистим яички так же быстро, как на видео. Убираем то, что мы на свинячили. Мелко крошим яички. Кстати, мне больше нравится белок, а вам? Лучок. Стоп! Его тоже надо мелко покрошить. А какой аромат! Прям с огорода. Ням-ням-ням-ням. Сметана. Смешиваем ее с яйцами вот так хорошенько. Туда же закидываем лучка и получается первый вариант начинки. Кстати, надо бы попробовать. Ммм, это шедевр. -х -х. Теперь нужно из лаваша вырезать квадратики. Но это я так сделала для видео. Вообще можно просто порвать на небольшие лоскуты и из них сворачивать конверты. Готово. Пока прогревается сковородочка, приступаем к делу. На лавашек накладываю начинку, не жалея, и сворачиваю вот так. Кладу на сковороду и по-дружески похлопываю через примерно минуту. Переворачиваю их на другую сторону. Дело то, Спустя еще минуту выкладываю на модное блюдце и смазываю маслом. Вот такое чудо получилось. Ммм, время идти к дегустатору. Вот сашульки, пробуй, пожалуйста, это лепешечки. А с чем они? Айда сюда. Ты тоже будут, что ли? Да, я еще сама не знаю, что получилось. Но ну, мне кажется, судя по консистенции... Ну, пойдет, да? Сместе с яичком. Тебе не нравится такое? Ну, не понравится Но он выглядит... Похож на пирожок с Похож. Похож? Скажи. Похоже. Угу. Нормальный? Ну да. Ну вкусно же, что ты выпендриваешься. Угу. Что, не нравится реально? Мне все равно просто нравится. Ну, кушай. Вкусно получилось, как пирожки с яйцом. Немножко разваливается, но ну, потому что я маленькие тоненькие слои делала лаваша, а так они бы должны, если бы, например, по два слоя брать, вообще супер топчик получается. Как пирожок, только меньше теста, тоненькое тоненькая. Вообще не надо не париться с ним ничего. За пять минут я приготовила эти лаваши с, э, с яичком. Саш, ну что ты, ты спойлеришь? Вариант 2. Сыр, кинза, лаваш. У меня твердый сыр лампер. Вы какой хотите, по желанию. Ну и дабы не тратить силы, натираю сыр не я, а измельчитель. Результат один и тот же. Хорошо, кензу можно любую зелень и выкладываю начинку на лавашек. Складывать его много ума не надо, все просто, ясно, понятно, красиво и аппетитненько. Опять все это дело на сковородочку, и дальнейшие шаги в точности такие же. Слушай, как хрустит. Это же сыром? Это вторые конвертики, не скажу с чем. Все, готов? Мой твой. Мой твой? Угу, твой мой. А, горячее. Я еще с сыром и зеленью. Да. Но лучше? Я тебе намного лучше. И самый лучший. Он еще третий не пробовал. Сейчас будет третий. Вот сыр тянется. Видишь? Сыр тянется. Угу. Дети кайфовы. Но зелень тут давно лишняя. Может, только сыр ложить. А я могла вместо кинзы положить зеленый лук. Не хорошо, хорошо. Ну, слизу лучше всего. Для третьего варианта нам нужна картоха. У меня свежак, можно кожулу ножом соскребать от того, какая она свежая. Ну и варим. Картоху варить дело несложное. Ну и придумал ну, каждый хоть раз в жизни делал. Если нет, что странно, повторять за мной. Выкладываю пюре, туда сыр еще для полного наслаждения. И тут я поняла, что лучше два слоя лаваша, потому что начинка жидковата. И снова сворачиваем все это дело в конвертик. Это, знаете, как это как ленивые пирожки, можно сказать. В Турции что-то подобное делают. Очень вкусно. Подожди, я еще не звала. Я его могу. Подожди, Сашуля. Дрыгай, дрыгай вправо. Дрыгай вправо. Так. А что, почему они жирнее другого? Потому что это твой вкусный. А что там внутри? А что там внутри? А, ай, кипяток, блин, там внутри. Подожди. Вот, давай вместе. Ну у меня немножко другой, у тебя побольше, у тебя там еще по Что это вообще такое? Аккуратно, пожалуйста, он очень горячий. Картошка что? Картошка с маслом и с сыром. Угу. Угадал. Хорошо. Хорошо? Угу. Не так. Не так. Учав какой тебе больше из трех понравился? Просто с сыром. Понял. Второе место какая? Вот этот картошка картошки с сыром, да? Mm -hmm. А третья? Что там было? С яйцами. А, с Ну, я пойду. Все? Все. Вот так вот. Немножко раздрался он. просто слишком говорю, у меня... Эээ, я вообще записываю? Пошел телефон снять. Короче, у меня один слой лаваша. У Саши было два слоя лаваша. Поэтому он у меня рассыпался, а у него нет. Вот так вот. Так что если с картошечкой, то нам делать два слоя лаваша. А! -а, -а. С яйцами тоже лучше. два делать, он тоже развалился. Пока.